Всем здорово, дорогие друзья, с вами я, Абулия, и зная то, что мой канал уже достаточно долго находится в простой, то просмотров под этим видеороликом я, соответственно, не жду. Данный видеоролик сделан чисто, чтобы поговорить с вами, немного объясниться о ситуации в целом, что со мной происходит, и если это будет кому-то интересно, то, ну, я искренне буду рад. Во-первых, видеороликов не было уже достаточно давно. Начнем с того, что видеороликов не было уже 14 дней, а именно 2 недели. Мой канал просто стоял без этого. И за эти 2 недели, как ни странно, мой канал вырос. Мы набрали 562 подписчика, несмотря на то, что раньше мне было всего 540 до момента записи последнего видеоролика. Вы прокрутили данный видеоролик, и он даже залетел в некоторые рекомендации, тренды и так далее. Спасибо вам большое что же сейчас будет с каналом ну во первых объясню что у меня в принципе происходит сейчас очень скоро у меня будет экзамен и я реально боюсь и переживаю за свое будущее именно поэтому сейчас я трачу время на подготовку к ним и на другие важные для меня вещи К сожалению ютубом YouTube... к сожалению ютубом как вы понимаете заниматься не смогу так что канал будет просто стоять на одном месте да, возможно, я сделаю пару-тройку видеороликов на интересующие меня темы, связанные с Хлоу Говорить полностью, что мой канал будет заброшен, я не буду. Но времени для того, чтобы делать видеоролики, у меня фактически нет. Так что, если будет какое-то свободное время, сразу сделаю вам пару-тройку видео. Да, я помню, что обещал сделать Хлоу Нейбор 2 без пак закинуть вам. Но мне кажется, он уже есть на просторах интернета, и он уже не так сильно нужен. Если же я не прав, то напишите об этом в комментариях. В общем, наверное, это все, что я хотел сказать. Коллабов и других либо активностей от меня можете пока что в ближайшее время точно не ждать. Если этот видеоролик хоть что-то вам объяснил, сказал и так далее. Ну, я только рад. Всем удачи!